Всем привет подписчики и гости вы на канале свежие новости о политике. Не забывайте подписываться на канал и нажимайте колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Человеческий фактор или неисправность. СК назвал версии причин аварии в аэропорту Шереметьево. Причинами аварии лайнера ССЮ-100 в московском аэропорту Шереметьево могли стать недостаточной квалификация пилотов и лиц, проводивших технические осмотры судна а также неисправность самого самолета и неблагоприятные метеоусловия, заявили в ВСК России. Следователи изъяли черные ящики, образцы топлива и аудиозаписи переговоров диспетчеров для определения всех обстоятельств аварии. В связи с чрезвычайным происшествием в Шереметеве премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию. Следствие рассматривает различные причины аварии самолета ССЮ-100 в результате которой погиб 41 человек. Среди них, недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия. Об этом сообщили в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в аэропорту Шереметьево со следователями Главного управления по расследованию особо важных дел СК России, которые займутся выяснением обстоятельств трагедии. По данным ведомства, следовавший рейсом Москва, Мурман Склайнер совершил аварийную посадку на взлет-на посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа. Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъято тело 41 человека. Для установления личности и погибших назначены генетические экспертизы, говорится в сообщении ведомства. ВСК отмечают, что потерпевшими признаны 22 человека. Следователи допрашивают очевидцев сотрудников аэропорта, родственников пострадавших. Кроме того, в ведомстве изучают речевой параметрические бортовые самописы воздушного судна, совместно с представителями МАК, образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, а также аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой и записи с камер видеонаблюдения. В понедельник 6 мая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать Госкомиссию в связи с чрезвычайное происшествие в Шереметьеве. По телефону о ситуации на месте катастрофы главе Кабмина доложил министр транспорта России Евгений Дитрих. Поздний Дитрих ответил на вопросы журналистов. В частности, он заявил, что выплаты семьям погибших могут составить до 5 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе Минтранса пояснили, что выплаты будут осуществлять аэрофлот, страховые компании региона. регионы. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что члены семей жителей Московской области получат от региона по 2 миллиона рублей, родственники жителей других регионов – по 1 миллион рублей. Глава региона уточнил что всем пострадавшим также назначит помощь в размере 500 тысяч рублей после установления степени тяжести вреда здоровью. Кроме того, министр рассказал, что к открытию второй полосы аэропорта Шереметь его все готово. Нужно лишь разрешение. Обломки потерпевшего аварию самолета могут убрать в течение дня. Также глава Минтранса отметил, что оснований для приостановки полетов лайнеров SSJ100 нет. Ранее при Минтруде России был создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе самолета СС-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. По распоряжению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топелина при Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате катастрофы самолета аэрофлота в аэропорту Шереметьево. Цитирует Минтру три новости: Цель штаба: координация действий региональных органов исполнительной власти, отделение Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, растру по организации помощи пострадавшим. Также началась проверка транспортной прокуратуры в аэропорту Саратова, откуда ранее вылетел самолет, аварийно севший в Шереметьеве. Проверку установят. Были ли соблюдены федеральные авиационные правила при подготовке судна к полету? Минздрав сообщает, что в московских больницах остаются девять пострадавших в аварии в Шереметьеве. Из них двое в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в Ние Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в Ние Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА говорится на официальной странице ведомства во Вконтакте. По состоянию на 10 часов утра госпитализировано 9 пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Из них двое в тяжелом состоянии и двое средней степени тяжести находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом. Трое в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров в состоянии средней тяжести направлен в медцентр ФМБА. Вся необходимая медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сегодня планирует лично осмотреть пострадавших рейса Москва-Мурманск. В свою очередь, компания Альфа-Страхования, которая страховала гражданскую ответственность авиаперевозчика, заявила о полной гибели самолета борт сухой супер осуществлявший рейс Су 1492 москва мурманск застрахован по договору со страхования в компаниях альфа страхование Сагаз. каска самолета застрахована в полном объеме мы подтверждаем факт полной гибели размер страховой суммы не раскрываем приводит риа новости и сообщения о компании траур в мурманске более половины погибших 26 человек были жителями Мурманской области. Об этом в понедельник заявил в Рио-губернатора региона Андрей Чибис. У нас из 41 погибшего пассажира 26 это жители Мурманской области. Плюс мы сейчас устанавливаем. По предварительной информации, проводник, который погиб, житель города Североморск. Эти данные сейчас проверяются, но, к сожалению, 26 человек. Это действительно наши жители, приводит тасть слова главы региона. Накануне в Мурманской области объявили трехдневный траур после катастрофы самолета асс 100 в московском аэропорту Шереметьево. Власти региона объявили, что семьи погибших получат по миллион рублей, а ряд пострадавших – по 500 тысяч. Как сообщает Россия-24, жители Мурманска организовали в центре города стихийный мемориал посвященный памяти погибших в авиакатастрофе. Местные жители приносят к нему цветы, свечи и мягкие игрушки. В аэропорту Мурманска медицинские работники оказывают поддержку родственникам погибших и пострадавших в чрезвычайное происшествие в Москве, сообщает ТАСС. Как рассказали агентству в областном Минздраве, на месте работали более 10 психологов. Соболезнования мировых лидеров Ряд официальных представителей государств, а также мировых лидеров выразили соболезнования в связи с аварией и гибелью людей в аэропорту Шереметьево. Так, китайские власти выразили искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и члена экипажа ссд 100 Мы искренне скорбим по поводу этой трагедии в результате которой погибло много людей и был причинен значительный материальный ущерб, заявил в понедельник официальный представитель МИД Энерген Шуан. Его слова приводит ТАСС. В МИД Турции сообщили, что в Анкаре разделяют скорбь народа и правительства России. С глубокой скорбью мы узнали о гибели людей в результате авиакатастрофы, произошедшей вчера вечером в аэропорту Шереметьево. Мы разделяем скорб народа и правительства России, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, приводит та заявление ведомства. Телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину направил лидер Казахстана Касым Жамар Такаев. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил что граждане Сербии скорбят вместе со своими русскими друзьями. Спасибо за просмотр, ставим лайк и поделитесь данным видео с друзьями в соцсетях, вы можете выразить свое мнение в комментариях.